Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я интересно, и сегодня мы начинаем наше новое выживание Это выживание называется выживание на одном блоке Цель я надеюсь вы все уже знаете этого выживания Мы находимся на одном блоке Этот блок все время как мы его ломаем давайте покажу Раз мы его сломали нам дается еще один блок а этот блок переделывается И что-то написано и давайте начнем строить наш первый остров Давайте будем его расширять потому что на одном блоке неудобно вот Выживать, честно, вообще. Даже мне. Так. И первое дерево. Первое дерево в нашей игре же. И наш сундук. Тут у нас цветы, я не знаю, чем они нам поможут, и яблоко. Ну еда. Яблоко это целая еда. Вот цветы, я думаю, так как я выживаю на версии 1.15. Это ж ведь не 1.15. 1.15. Это полноценный твой... 1.14. 8. Да. Поэтому нам цветы понадобятся для посадки, чтобы пчелы летали. Так, пошла глина. Вот не знаю, зачем она нам будет теперь нужна. Но больше мне сейчас нужна земля и дерево. Так 10 э, за 10 там что-то мы 10, что-то сломали. О, дерево. Так. Все. О, и сундук. Здесь у нас опять цветы, будем забирать, и палка. Вот зачем палка, реально нам? Если я могу сам ее скрафтить, ну ладно. Так, вот я сломал и давайте начнем уже расширять наш остров, где, чтобы мы могли уже жить. Я хочу в этой серии начать уже посадить, если будет мое первое дерево. Мне надо вот как-то будет оградить наш эту штуку, чтобы я не потерял ее. Так, давайте, А, нет, ладно, давайте пока что оставим. Мне кажется, надо будет ее как-то оградить, чтобы я не потерял потому что я сто процентов теряю ее. Я уверяю за себя, отвечаю, что я эту штуку потеряю, а потом буду каждый блок ломать. Так, тыква. Тыква, у нас первая тыква. Только а зачем нам тыква, ребятки? Я не знаю, честно, в Майнкрафте зачем тыква? Вот, арбуз. Вот арбуз нам, честно, нужен. Это еда, логично, да. Для нас. Так, все, еще чуть-чуть земли. Делаем чуть-чуть еще шире наш остров. Так, давай мы для тебя что-нибудь сделаем. Нам просто тебя надо закрыть где-то. Потому что я не люблю э, первую штуку, чтобы ты умерла. Ты мое первое животное. И не очень хочу, чтобы ты умерла у меня за одну минутку. Все, мы ее закрыли, мы ее полностью закрыли. Сейчас продолжаем добывать наш блок, суперский блок. Так, нет, опять глина. Вот вопрос, я не знаю, зачем нам глина. Мне больше сейчас нужна земля, чтобы я расширил свой основной остров. Но глина, я чёрт, узнает? Можете, если что, помогать мне в описании. Но по плану мы можем его перепролавлять и опять цветы. Вот вопрос, объясните, зачем мне столько цветов? Если вам понравилось такое выживание, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых серий такого же выживания, потому что я буду снимать его очень часто. Надеюсь, что видео также будут выходить очень часто. Потому... О! Корова! Здорово! Давай, туда же, туда же можешь зайти. Мы закрыли наши коровы, но ну и потом мы будем с ними разбираться. Ладно. Так, все. У меня есть что-то. Я могу скрафтить верстак. Это 10. Поставим сюда наш первый же верстак. И начинаем расширять дальше наш остров. И да, у меня возник вопрос, хотите ли вы выживание в Minecraft Bedrock Edition? Потому что, я, потому что у меня сейчас идет выживание на версии 1.15.2.1. Есть здесь выживание. И я теперь хочу заснять еще выживание на Minecraft Bedrock Edition. Если вам понравилась такая идея, то ставьте лайки. Если на этом видео будет ну, большая активность то я засниму это такое видео. Так, давайте дальше расширяться. Здесь, здесь должны быть мопы, только мне интересно, почему у нас не У нас нормально. Ну, нормально. Да, нормально, мне и нужна сложная, потому что нормальная сложная мне больше нравится, чем сложная. Или, если вы наберете много лайков, то также я переделаю на сложную. О, курочка. Курочка. У тебя что, тоже здесь закрыть? Вот наша первая ночь наша первая ночь, но мы, а мы все <пытаемся>, пытаемся скрафтить себе хорошие вещи. Так, и опять ос и наш первый саженец дерева. Его я посажу сейчас. Давайте я, я простроюсь, потому что я не хочу прямо себе на острове его сажать, потому что, ну, он вырастет еще как-то непонятно. И все. Так, садим дуб и все. Пусть он теперь там растет. Так, давайте вот заполняем, опять ломаем эту землю, заполняем, пусть прорастает, может быть совсем быстро вырастет. И давайте поставим наши первые сундуки, потому что хранить все вещи у себя не очень э, культурно, будет не очень круто. И сюда же ставим наш верстак. Так, вот так поставили верстак и начинаем дальше добывать. Э, глина, глина, глина, я не могу понять зачем нам глина. Если мы нажмем тап, мы увидим, что я уже скопал 134 блока. Вот этих блока я 134 штуки скопал. Сейчас мы как раз, давайте, сделаем себе... Так, вот, э, собираем в одну большую и делаем это. И делаем нашу первую лопату. Так, мне нужна она, чтобы она была тут, потому что мне неудобно. Так, каждый раз, потому что большинство этих штук... Надо, с, с помощью лопаты у нее какая. О! Овечка теперь даже. М -м -м, прикольно. Давай, овечка. Ты вот сюда, давай, заходи, заходи так же. Блин, а я, я не могу вас так закрыть. Давайте ломаем этот сундук. Наверное, некоторые вещи мы будем все равно выкидывать, потому что много вещей нам разных и не надо. Так, и у нас дерево. И все. Давайте так. Теперь мы перекрафтиваем все полностью. Все берем, дерево переделываем. И... Да, вот тут у меня чуть-чуть исчезла запись голоса именно моего. Но через несколько секунд все восстановится. Я дурак просто не туда нажал. Что будет, если я упаду? У меня не стоит кип-инвентарь, как я понимаю. Блин, я без вещей же проверил. Да. Ну ладно. Свинья теперь. Мне вы немного начинаете бесить. Ну, откуда вы появляетесь? Идите теперь сюда. Вот откуда вы, зачем вы появляетесь, пока я вас не попрошу. И теперь ты мне мешаешь, да? Так, сейчас мы накопаем много дерева, много березки. И заново начнем вот как раз делать, доделывать нашу площадку. И там как раз уже, наверное, построим наш первый дом. Так, вот эта земля, и у нас уже начинает потихонечку расцветать. А мы все копаем и копаем. Да, наверное, у меня получается скучно, конечно, об этом рассказывать. Потому что я не профессионал в съемке, Не профессионал ни во чем, Я начинающий. Но, блин. Оу, оу. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Мы продолжаем расширять легче наш остров. Потому что нам такое маленькое, как говорится, место для Я Даже мне не нужно. Так, нажимаем циферку «9». Становимся на Shift и продолжаем. Откуда у меня кирка? Я же не крафтил кирку. Вот сейчас я задумался, с какого момента у меня появилась эта деревянная кирка. Где-то у нас... Ну, конечно, у нас должно быть все одного плана, но у нас то все становится не разного плана, разного категорий, разного всего. Так, сейчас давайте накопаем еще чуть-чуть земли, нашей любимой земли. Кроме земли мы здесь вообще пока что основного ничего не видим. И опять у нас животное. На этот раз у нас опять курица. А, курица, пошли со мной. У меня нет семян. Семянки. Так, дерево все. Давайте еще накрафтимся чуть-чуть. Вот не знаю, зачем я сейчас лезу в... ну как вам сказать, верстак. Если у меня типа все в инвентаре, я могу также все делать. Насчет этого я, черт его знает. Так, мы пошло, пока что расширяемся и так добавляем несколько вот сюда пунктов земельки вот сюда и вот сюда и да добейте наконец-то 20 лайков на видео по выживанию в майнкрафт в майнкрафт хардкоре с выполнением всех ачивок там остается добить только 3 лайка кто новенький на канале Посмотрите вот это основное видео, потому что это самое нормальное видео, которое я должен, хочу прям продолжать, но не могу из-за того, что там не набирается нужное количество лайков. Давайте наберем. Если вы там набираете как раз уже до конца этой недели, остается только 3 дня до конца этой недели. Если вы там набираете ровно 20 лайков, то я сразу же... Выпускаю, наверное, на следующей неделе, потому что у меня уже записано это видео на четверг, на понедельник видео. Сразу же на следующей неделе, в четверг, я выпускаю новое видео. Мне пришлось постоять в АФК, но у нас за это время выросло одно дерево. И откуда-то появилось вот это яйцо. Я честно вам говорю, я ничего даже не трогал, но... У нас появилось это яйцо, и мне... А, нет, это курица тут. Я думал, она просто умерла. И давайте проверим, заспанится там кто-то или нет. Если заспанится, то ты, именно ты, именно тот, кто смотрит это видео, ставишь лайк на это видео. Давай по-честному. Я кидаю, ты ставишь лайк. Если там кто-то заспанится. Если нет, то, пожалуйста, все равно поставь, давай. Ну, там никто не заспанет, поэтому ты ставишь ещё его. Ай! Ай! Ай! Так, давайте продолжим добывать землю. Фу, блин, я честно обкакался. И у нас есть прикольные штуки. Это прикольный сундук. Ребят, давайте запомним, мне он очень понравился. И я как дурак его отпустил, когда не надо было. А, все, у нас новый левел. Так, сейчас делается новый левел. Давайте делаем еще один сюда. Этот. И... Начинаем сейчас продлевать эту. У нас каменный век. Начинается наш каменный век. все у нас начинается... Мы можем добывать теперь камень. У нас все чики-пуки. И деревьями мы, мы теперь богаты. Но не знаю, как будет. Так, у меня уже 8 камней. Мне сейчас надо будет сделать печечку. Нашу первую печечку. Так, все давайте сделаем нашу первую печку. Потому что... Не знаю, как, насколько это рационно то, что я сейчас поставил ратил вот это на печку, ну, ну ладно. И сейчас я хочу еще под... дальше продолжить добывать еще землю. Мне нужна больше сейчас земля, потому что я хочу сейчас сделать одну штуку прикольную, чтобы вы... ферму, да, начать. Видите у меня это есть эти. Так, у нас только одно дерево, все еще выросло плохо. Итак, теперь у нас мы можем и левел получать и уголь добывать, освещать начнем наш этот. Да, я смотрю, у нас зом... не зомби, ничего, наверное, я не знаю, как это работает, либо они не появляются в, типа, у нас что вот здесь, вот эта штука, о, еще одно яйцо, давайте туда опять забросим, давайте, условия те же. А я ничего не делал, это все деталик. Так, ладно, давайте добудем э, основную долю камня, нашего любимого камня, который мы чувствуем за километр с вами, да. И, наверное, из самого камня мы уже начнем строить весь дом. У нас первое железо. Первое железо. Так, и мне надо дерево, вот палки. Я буду теперь все уже делать э, каменное, потому что. А что, мелочиться-то? Сразу же давайте все делать каменное. У нас достижение, обновка. Давайте все закинем сюда пока что. И будем уже потом, наверное, все засаживать. Наверное, мы построим большую локацию с вами, где у нас будет именно локация с деревьями. Вообще основное, что все, что я хочу сделать, это, знаете, типа, знаете, вот так. Здесь, в, в этой стороне, что-то одно, да, например, адовые будут штуки. Здесь обычный мир. И там уже end будет. Когда нам доступен будет уже портал к end, я просто не знаю, как он делается здесь. Даже вот этого, в чем прикол, я даже не знаю. Может, что-то мне поможет, пожалуйста. Просто я, честно, не знаю, как сделать здесь, например, портал в end. И если вы хотите вдруг попробовать поиграть же на этой карте, либо попробуйте, наберите в интернете, типа, карта. Вот такая э, карта называется один блок. Выживание на одном блоке. И у меня у меня есть прикольная штука. Так, стойте, давайте я сделаю одну штуку, я хочу сейчас сделать, пока есть время, сделать больше мой загон. Вот это где. Вот это все живет у меня. Так, вот у меня вот здесь оно будет, да? Продолжение, наверное. Вот так, так, так, все. И давайте дальше продолжим, потому что им надо как минимум два блока, чтобы они не выбрались. Вот некоторые могут спросить у меня вдруг, почему я делаю два блока, но они могут выбраться просто. Поэтому и два блока у меня идет в счет. И теперь я могу выпускать их вот в эту, в эту сторону, чтобы они ходили не так, как сейчас они ходят. А вот на такой большой площадке. И, наверное, в следующей серии мы уже будем накрафтим больше всего материалов и уже начнем, чтобы они могли ходить. Так, что у нас? У нас кто-то исчез, да? Мне кажется, вот. Смотрите, вот эта штука. У меня курица. Так, ну курицу я могу еще приманить. Опа, она, опа, она. А давай, а давай, падай. Мне просто надо, чтобы она стояла на крыше, чтобы я ее, если что, мог столкнуть. Просто мог столкнуть. Они а так, как ее типа надо провести, и все так далее. Во! Теперь у нас две курицы, и я начинаю их размножать. Сейчас у нас будет еще один. Есть! Романтический ужин! У нас есть еще маленькая курочка. И наверное, мы в ближайшее время начнем еще делать больше. А, коров, вы что-то хотите у меня? Или просто так пришли поиздеваться надо мной? У нас первый зомби! Вот и зомби, вот и зомби, которого я так и ждал. Ну, вообще, по плану, зачем я его убиваю, я бы мог сказать. Ну, ладно. Надо было его закрыть где-то. Ну, ладно. Охотник на зом... На монстров мы взяли достижение. Охотник на монстров. У нас новое дерево есть. Теперь полностью новое дерево. Это темный дуб, как я понимаю, был или нет? Давайте посмотрим. Это был А, еловое бревно. Ну... Не судьба, значит мне знать эти двери. Да, ребята, я, наверное, уже буду сейчас заканчивать, но если вам понравится это, то я буду делать серии еще более длинными. Например, если сейчас серия например, будет минут 20, то в следующий раз будет по 30 и до часу. Если будет все хорошо. Если мы на этом видео набираем 15 лайков, то сразу же выходит продолжение этой рубрики. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.